Сегодня поговорим о том, как в Расте работает огнемет и сколько топлива нужно, чтобы сжечь деревянный домик. Начнем с самого удобного способа. Чтобы выжечь потолок, вам понадобится 200 топлива. Разрушение шкафа добавит к этой сумме еще 70 топлива. Как насчет дверей? Деревянную дверь можно выжечь за раз, потратив всего 100 топлива. Но поскольку их обычно дверь, это будет никак не дешевле, более удобного способа для рейда. Ну и напоследок рейд в стенку, может тут на меньше всего потратимся. Нет, все те же 200 топлива. Получается все равно куда рейдить, что потолок, что стенку или две деревянных двери, вы потратите 200 топлива, плюс приблизительно 70 топлива на шкаф. Вот и получается, что столь тихий и красивый инструмент для рейда израсходует 8 кабанчиков за рейд.